Привет читателям данной газеты, сегодня мы продаем гараж и покупаем карасей. Это PandaSkins, с вами Сосяныч, всем заносов, сразу-сразу-сразу промики-промики-промики полетели, а их сегодня реально много. Поэтому, ребят, ссылочка на сайт в прикрепе, могу сказать, что сайт Мусор ни в коем случае не стоит открывать, но врать не буду, это самая лучшая халява на конец 2021 года, хотя уже 22-й, всех с Новым Годом, ёпты, но по факту халява самая топовая за 21 год, потому что она тут без депа. И у вас сегодня реально много промиков, ссылочка в прикрепе будет. Не реклама, могу сказать, что реально сайт говно, за такую рекламу мне никто не заплатил. Но фактически тут халява реально без депа, поэтому ссылку оставляю. И много народу пишут, что реально вывел, поэтому без депозита можно выводить. Вот то, что это реально крутая халява, элементарно 40 рублей, с нифига получить, вывести сразу, ну, круто. Поэтому ссылочку оставляю, но на самом деле халява годная. Я в предыдущем ролике слил полляма. Хочется посмотреть, как сайт выдает после жестких сливов, 42 тысячи на балансе. У них, кстати, опять появилась. Викторина игра для веселых и находчивых. Суть в том, что за первое место дают 35 кусков. Потратил он снежинок 5500. За вот этот кейс дается 2400. То есть ты открываешь два кейса, вот тебе 5000. Но он байтовый, блин, конечно, этот кейс. Но тем не менее, на первое место, в принципе, можно вылететь. Что дают за второе? Давай чекнем. За второе дают, ну, 34К. Ну, блин, можно, в принципе, изи вылететь. Но вот единственный минус панда, блять, вы что делаете нахуй? Ну, тут реально у вас байтовые кейсы. Кстати, давай-ка мы 3600 снежинок нарулим откроем сразу. Этот челлендж блять, карту эту ебучую пройдем. Поможем Даше найти фиксиков и прочую хуйню. Какую-нибудь сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо, бля. Слушай, ну после слива в пол ляма, конечно, выдает, блять, заебейсь. 11 тысяч, а потратили мы 29. Ты сука, что за хуйня? Я думал, дороже будет. Ладно, инвент. Поехали. Инвент. Так, один шаг. Понятно. Может что годное выпадет. Какая ошибка, нахуй? 6 ходов. То самый пиздатый принц ножик. Приц, ножик автотронника это нужно сделать 41 ход. Но ну, фактически, если каждый раз по 6 будет дропаться, может быть и дойдем. В других случаях хуй знает, дойдем, не дойдем, не ебу. Но тем не менее, хотя бы третье или четвертое место в ивенте я себе уже выбью. Может, что и заберу по итогу. Так юспик дропнулся, заебись. Но сука, похуй на юс. Дайте мне окуп с кейсов. Сегодня хочется все-таки а, за полляма предыдущий отмазаться. Там реально мало кстати, просмотров странно. Я конец года хотел, знаешь, ебанутым сделать. Сделал, сделал полляма деп, блять. Немного просмотров. Я вообще расстроился. Сделайте человек настроение, ебаните 7 шагов назад. Ты мразь! Ебаните просмотров, навалите лайков. Ну и сделайте годно, реально. Что, блять, хуйня какая-то. 5 шагов. Так, мы сейчас должны куда-то на калаш. Три дня премки, заебись. Я ее каждый раз и так покупаю. Она мне нахуй не всралась, честно говоря. Блять, опять 7 шагов назад. Наебалово, короче. Реально, наебалово. Ебучая это викторина, блять. Для веселых и находчивых. три. Ну, хоть, хотя бы так. 6 шагов назад. Да пошла ты нахуй. А мы на каком месте в топе? О, заебать. Все, я второе место выбил. Будем ждать лора. Все охуенно. Ну, ради справедливости, блять, нужно окупать эту хуйню. Блять, сайт. Дай денег, сука. Я фастом даже пиздану. Блядь, это что за помойка? тысячи, Ебать. О, я ролик назову, слил нахуй за пять минут 40 тысяч. Но ну, это реально пиздец. Пандаскинс, блять. Вы же смотрите, что за хуйня с аккаунтом, блять. Аккаунт человек-человек. Что, блядь, за пиздец, по шансам я слил реально до денег. Ну ладно, нам хоть тут что-то надропалось. Мы всю эту ебатину продадим. Блять, тут вот так мало денег, конечно. Это вообще какой-то трэш. Так, что 13 тысяч. Бля, я не, так не хочу делать ДД, но в любом случае ролику быть. Вот новый кейс, опять байтовый какой-то. Потому что ну 40 кусков. Это ну да хуя, блять, мне Скинс вот хоть что-нибудь даст, хотя бы нож, чтобы я купился. Бля, и вот нихуя же не дюпается. Там, кстати, писали: кто-то слышал слово дюп, кроме как от него. Нет, не слышал. Блять, ну это знаешь, времена вот человек, который написал такую хуйню. Это времена Майнкрафта, когда можно было дюпать скины и так далее. Это как бы не все поймут, но многие вспомнят. Всем привет, с вами с э человек человек да, человек человек. Поэтому, блядь, это слово, нахуй, ну, реально, моих волосатых годов А мне уже сто лет в обед, поэтому, блядь, это время Майнкрафта Не знаешь, подрастешь, поймешь Ну, реально, я охуел, когда человек написал, блядь, я не знаю, что такое дюк Ну, он написал по-другому, типа, кто-то слышал это слово, кроме как него, блядь Я такой думаю, сука, Майнкрафт на моем канале для кого снимался? Ну, Марбл Фейт, да ну нахуй юсп-чекай, блядь Ёбнутая прокрутка, блядь Юсп, сука, Marble Fate, сколько он стоит? Хотя бы 18-ку. Это пиздец какой-то. Блять, Panda Skins. Я сделаю, конечно, ДД, потому что, ну, ролик 5 минут, это пиздец. Орел, блять. Не, нахуй, ну, тут ДД по-любому нужен. Пиздец. Я долбоёб, пам-пам. 50 тысяч гривен. Экстриму привет. Нахуй, сейчас пойдут. Никита, если ты смотришь это видео, я хочу тебя спросить. Знаешь, анекдот такой есть. А у нас в квартире газ. А у вас... Блять, может кому-то это показаться хуйней, мне показалось смешным. Никита, извини, ну реально показалось срочно. Блять, 50 тысяч ушли нахуй в небытие. Скиньте этот момент Никите Экстриму, пусть тоже смеется. Нет у меня больше друга с Украины. Блять, ладно, похуй. Ну, я не знаю, 50 кадеп, и оно, блять, ну он просто сливает нахуй. Ну вот после слива полумиллиона рублей, ну как бы по идее шансами что-то хотя бы должно случиться. Ну вот просто, меня беспощадно отправляет нахуй. Вот это просто какой-то пиздец. Пенгу. Family, блять, 10 кейсов. И если он нихуя мне опять не выдаст, это будет какой фейл. Ножик хотя бы дал. 16 тысяч рублей. Блять, это. это пиздец трэш, реально. Панда скинс, что за хуйня с шансами. Ребят, вы же смотрите видосы. Можете, кстати, написать, что PandaSkins scam. Вы закинули вам не вы, или у него жопу горит, они вам реально ответят. Это работает, подписчики проверяли. Но суть, короче, в том, что, блять, они смотрят, и типа я немного не понимаю, что за хуйня с шансами. Ну, по факту, я полляма даже слил. Ну и сейчас просто какой пиздец происходит. Кстати, мы топ-1 в ивенте 35 тысяч, я думаю, получим. А самый еб... Баны приступ, да, блять, нихуя, сюда даже на 22 месте. То есть, смотри, а, тип 400 снежинок, это получается сколько кейсов? Блять, это 400, ну, блять, 4000 рублей ты получаешь косарь, Ну, тоже приятно, мелочь, а приятно. А вот есть что-нибудь, типа, ты полляма тратишь и получаешь, не поебало, а какой-нибудь нормальный дроп, но панда скинс. Как бы, блять, ну, 32 тысячи. Панда Панда скинс, панда кейс. Если не окупит, но ну, это вообще очко. Реально, был слив полумиллиона мне нужен хоть какой-то, ну, окуп, хоть что-нибудь. Что за хуйнязь? Серьезно, ребят, вы смотрите меня, вот я вас спрашиваю, что за хуйня, можно хотя бы... Ну, блядь, огненный змей, спасибо, ну вот, нахуй мне он не нужен, как бы он не выпал, хоть что-то дюпнулось. Дюп, это вот когда из одного алмаза получаем два алмаза. Вот это вот дюп, блядь, это были мои, это были мои 80-е, блядь, кому-то набор выпал. Заебись, вот тоже можно таких наборов 14 -го года, желательно штук 10, нахуй, ну, чтобы мне реально деп подбить, ну, что-то пизда. Ну, блядь, докатиться до ножей? Я думаю, нет, вот, ну, байт, как с огненным змеем. Блять. Пиздец, ну ты просто какой-то трэш. Ладно, хоть бонусы эти падают. Че у нас 20 тысяч. Ёб твою мать. Ребят, блядь, пишите под этим роликом, чтобы поставили под крут. Ну вот реально, хотя бы на один ролик въебите шанс, но ну, это какой-то трэш ебаный. Бля, ребят, ну пол ляма. Админ нахуй. Пол ляма. Сейчас, блядь, сотка за ролик. Ну, как бы, ребят, ну это пиздец. Не докатится, чекай, я привык к этому байту. Сегодня байтит как ебанутый. Просто чекай нахуй. 19 тысяч. Заебись. Да, еще один кейс. Ну, это просто пизда. Вот, ну, ебаное очко. Он сливает меня, бля, я не знаю, мне может просто шанс отрубили к хуям. Я вроде бы есть проверка честности, блядь. Честность, честность, ну, шанс то нужно как-то подбить мне хоть немного. Но 22 тысячи. Блядь, можно, конечно, бонус на кейс пиздануть. О, 24 куска, давай. Дай мне нож, блядь, вот этот, ультрафиолет, керамбит. З тоже неплохо. Тоже вообще нихуёво будет, блядь. Я нахуй видео снимаю Тихо, блять, в дверьми дол долбятся Почтальоны, ебаные. в пизду Сейчас дверь откроем, дверь открыл, ну, бля, я не знаю Реально, панда скинс последнее время Ну, прям, сливает конкретно Что за хуйня происходит, не ебу, напишите админы, блять Вот прям под роликом, что за хуйня Шансами, с вероятностью 50% Вам ответят, гиена кейс, блять 14 тысяч, дейл не выпадет, наверное Хотя дропался уже, давай ложки ебанем. Два раза, хватит Не хватит, блять, ну это пиздец, сука Ну, это третий сливной ролик по панди мне я уже реально думаю хоть как-то бэкнуть бабкину блять просто пиздец происходит тут то он сука докатится да Как огненный змей нет не докатится, то есть, ну, закалочка, это норм. Закалка это даже вроде бы оку. Да, небольшой, но окуп, Два кейса можем Я просто уже фастом буду хуярить. Мне нужно реально отбить бабки. Ну, типа, панда скинс. Блять, дайте денег. Ну вот, чекай, я просто фастом хуярю. Да, с тем учетом, что ну, на аккаунте ебанутый минус. Вот все, кто пишут: блять, у меня на кейс батле там минус 4 тысячи, минус 5 тысяч. Открой с моего аккаунта, блять, посмотрим шансы. Ребят, у меня на панда скинс минус полмиллиона рублей. Ну, даже больше. То есть там больше полумиллиона, там конкретно был деп в пол Блять, вот у меня минус пол ляма на аккаунте PandaSkins. Откройте с моего аккаунта, блять, проверьте шансы нах. Ну, потому что, ну, это пиздец. Вот это минус. Я понимаю, 4000 тоже деньги. Ну, блять, ребят, вот это минус. Вот реально, вот эта хуйня, это минус. Просто чекай, блять, что он со мной делает. 2000, вот смотри, минер. А, у меня еще Азимов есть, да, вообще похуже. Ну реально. Три, блять, понятно. Вот ну просто пиздец. Ребят, ебите лайков, чтобы админы увидели. Может, выйдет и что в следующем ролике поменяется. Потому что, ну, просто пизда. Вот как бы, блядь, я не знаю, что-то говорить. Ну серьезно. Яблочный ролл, 18 тысяч, нахуй. Дай мне миллион денег вот сейчас. Мне реально миллион нужно, чтобы x2 хотя бы ебануть. Верните пол ляма, как минимум, блять, нож. Ой-ой-ой-ой-ой, что выпадет? Выпадет, я охуею. Я поверю в восьмое чудо света, это Пандаскинс, Сука. Бля, ну, короче, залайкайте ролик, ебаните хэштегов нахуй, отмечайте их аккаунт, потому что ты пиздец. Всем спасибо, надеюсь на поддержку, ну, блядь. С другой стороны, ну, сотка сегодня мы потратили, 35 можем выиграть. этих. нью йер блядь, осталось 32 дня. 32 не выиграем, твою мать. Ну, у вас есть халява. Короче, блядь, ебите лайки, чтобы они увидели ролик. Ну, реально, мне нужно набакнуть деньги нахуй. Всем пока.